Добрый день, меня зовут Елизавета, я работаю в Керхер Центре на Пролетарской, и сегодня мы с вами рассмотрим применение ОС3 для автолюбителей. Итак, начнем. Вкратце, ОС3 это у нас портативная мойка низкого давления. Время ее работы 20 минут, время заряда аккумулятора почти 3 часа. В комплектацию у нас идет бак объемом 4 литра и фреза, которая подает давление примерно 5 бар. И все-таки, что же мы можем ей сделать? Каждый водитель знает о том, что если на нашем номерном знаке есть хоть один несчитабельный символ, это грозит нам штрафом в размере 500 рублей. А если мы будем протирать номерной знак сухой тряпкой, то это грозит его повреждением, допустим, царапином или затиранием. Наши нашей ОС-3 можно будет это сделать все бесконтактно, очень быстро, при этом не повреждая номерной знак. Также загрязнение фар и зеркал заднего вида ограничивает вашу видимость и обзор дороги. При сильном загрязнении фар эффективность освещения снижается буквально до 15%. А вот для того, чтобы жидкость в вашей мойки не замерзла, можно будет туда добавить не замерзайку. Помимо этого, кстати, хотелось бы отметить о том, что в этом году поступило в продажу зарядное устройство от прикуривателя. Данную мойку вы можете приобрести в нашем керхер-центре, а также заказать на нашем сайте. Ссылка на сайт будет находиться в описании ниже, поэтому ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, всего доброго!